физики. Там они продолжили принимать поздравления и благодарственные речи. Затем праздник плавно переместился в Уникс, где состоялся галоконцерт студенческой весны КФУ. Напомним, наш телеканал «Универсмотри» вел прямую трансляцию и марша Победы», и галоконцерта. Диана Вакян, Роман Самарин, Руслан Урозаев, «Универньюз».